Такой школа конференции, школа семинара, она достаточно уже знатная, более 20 лет. И главная компонента, которая здесь закладывается, это именно образовательные компоненты.